Ребят, это, это видео называется Скорое будущее. Скорее всего, именно так оно и будет. Скоро это, это шоу однажды в России. Его тоже скоро прошляпит телеканал ТНТ. Ведь смотрите. О... Да. Однажды в России. Однажды в России СТС. Переход... Однажды в России на СТС уже, уже не за горами, скорее всего. Ну потому что, ну смотрите, эм, раньше этот э, сериал был на ТНТ. Ну, однажды в России будет ли на СТС? Ну, мне, скорее всего, кажется, что он, скорее, на ТНТ закрыли еще три развлекательных шоу, блин. И топовый комик ведущий канала подтвердил Азамат Масугалеев. А ведь они, а ведь прав, а ведь права на один, на один из форматов при, на, даже продавали за рубеж. Телеканал ТНТ активно проходит в новую эру. Пост победы Камеди Клаб Продакшн у всех произве, проявлений телевизионного юмора и компания разворачивается в совсем другую сторону. И о, и о директора Тина Канделаки заявила, что телеканал ТНТ больше не будет ориентироваться не на комедийную программу, а на сериал и реалити-шоу. Из-за объявленной концепции уже закрыли импровизацию, импровизацию команды. Первое шоу отправилось на СТС, теперь под под новым названием импровизаторы. В марте 2023 года основатель, основательница женского стендапа Ирина Мягкова подтвердила, что открытый микрофон также не выйдет в новом телевизионном сериале. Актер наш в России или телеведущая Азамат Мусагалиев рассказал о том, что на ТНТ закрыли еще три проекта с его участием. Шоубаст шоу вопрос ребром» Мусагалиев сообщил, что канал свернул адаптацию из из из, из, из, из, из Really Your Voice» музыкальной интуиции, а также викторины «Я тебе не верю» и «Где Лойка из передач. До сих пор под угрозой закрытия остается лишь прожарка и эта миниатюра появившаяся до главного канала Тнт С... 4 в Comedy Т... Club в камди Club Production подтвердили съемки скейт шоу Галустян плюс плюс новые выпуски концертов и тринадцатый сезон Comedy Батлов развлекает вещании, Вряд ли что-то угрожает Comedy Club стендапу или женскому стендапу. Вероятно, ТНТ объясняет отказ от трех проектов. Мусугалиев низкими рейтингами, хотя диалог оставался, пожалуй, единственным оригинальным форматом телекомпании, проданным за рубеж. Права на адаптацию в 2022-2021 году купил новый канал «Украина». Первый сезон вел Сергей Приула. Второй должен был вести Арту Андрей Бедняков. Премьеру назначили на 2 марта 2022 года. Кажется, в корзину полетело и шоу «Двое на миллион», которое отдали Павлу Воле. Сейчас же ТНТ, на ТНТ готовит, ТНТ готовит к премьере «Новых звезд в Африке» финал, конфетки, а также к новому а сезону Вещь Фитаса, да, Аштаня. Ждем прорывных продюсерских решений от а Тин Канделаки. После таких резких шагов телеканал ТНТ должен круто изменить, что все еще нравится зрителям. Мне кажется, что, ребят, что ТНТ все прошляпил. И ТНТ может даже однажды в России перейдет на СТС. Потому что, ну... Вот, ну, скоро Ханди Скоро у, у сериала, у программы Однажды в России не будет уже закончиться все их контракты с ТНТ. И все. И все. И скоро однажды в России перейдет официально с ТНТ. На СТС. Не будет ни Рутуб версии, не будет ни Иви версии, не будет ни Ютуб версии. Он скоро перейдет на STS, как мне кажется. А ведь реально такое будет, ну, наверное, скорее всего. Мне кажется, короче, мне кажется, что скоро однажды в России перейдет на СТС. Ну, как минимум, может пройти не один, не один, ну, не один год, что СТС купит однажды в России. Ну, ну, реально, скоро может случиться такое, что однажды в России перейдет на СТС, как перешло, перешли многие телепровизионные проекты. К примеру, шоу Импровизаторы. Команды импровизация ушло, ушло с ТНТ на СТС, ушел, эм, такой замечательный, так, такой замечательный теле, не знаю даже как назвать-то, программа, шоу, нет, хотя стоп, шоу, да, шоу развлекательное ушло, эм, Музыкальное шоу ушло с телеканала ТНТ на телеканал СТС и будет оно наверное, да реально будет наверное это музыкальное шоу, ну короче многие программы сейчас ушли с ТНТ на СТС. А, Ну и может однажды в России тоже уйти с телеканала ТНТ на телеканал СТС. Его всегда на СТС, наверное, ждут. Ребят, пока-пока, давайте, я что-то заговорюсь что с вами.